кроме того, свои собственные камеры регистратор позволяет удаленно изменять IP-адрес, находить, скажем так, камеры, собственные IP-камеры, RTF-сети, даже с одинаковыми IP-адресами. То есть там же настройка ну, задать, да, задать, адреса, вот, и добавить сразу же все. А Сторонним производителем поддерживаются те камеры, которые поддерживают Unleaf 2.0.24. То есть, опять же, это поиск сети, Discovery, захват видео и детектор движения. У меня вопрос с PolyVision, сейчас задача, конкретная задача. У меня Unleaf камеры и Ну, PolyVision без проблем работает. есть PolyVision, Evarge, Hib, Dabba, Blink, Blink, и ну, просто крайне вот, установлены камеры были на объекте. Да, с вот этими регистраторами у нас в таком зале можете время посмотреть, подключен несколько разных производителей То есть у нас стоит весьма канал в таком корпусе. К ним мы сейчас подключим Bivard, RI, -E HIG, -E -E. конкретно на память, конечно, модели не помнят, вот. но именно эти производители подключены и работать без проблем можно поехать и посмотреть в случае чего -то. ищем вот. еще у нас такие вопросы. Максим, расскажи вот, про уличную камеру, как продержит твоё общее исполнение, uh, потому что она очень интересная. Уличная камера, ну, как я говорил, поддерживает э, класс защиты P67. То есть, в общем, она может быть длительное время работы погружена в воду. У нас даже, вот, если зайдет на наш официальный сайт, на андреса.ru, там есть трансляция с камеры, вот, именно с вот этой камерой, Помните, с камеры камерой, этой же модели, которая уже там больше 100 дней находится погруженной в, в аварию. Вот, то есть она в -то, за это время никаких протечек не дала, то есть достаточно герметичность а, на должном уровне находится. Вот. А, по температурным диапазонам данная камера была проверена на улице. Да почему нет? Да. Не раскручивал. Да. Вот. То есть работала в длительное время при температуре минус 35 вот, и, в общем-то, скажем так, проблем никаких не было при включении при холодном старте и при, скажем так, длительной эксплуатации в течение недели при минус 35. Вот. Данная камера поддерживает двойное питание, то есть длина свод здесь есть зажим и питание. Ну. То есть основным, основным преимуществом данной камеры является доступ монтажа. То есть а, непосредственно разъем, разъем RG45, он, он заходит вовнутрь камеры внутрь камеры, естественно, как бы через туб. Mm. Находясь там, этот разъем mm. Mm. обеспечивает как бы, дополнительную есть, возможность, что на него не попадет ни влага, yeah. ни венчащего. -то. то есть надо будет сначала подталкивать кабель, потом, потом обжать, потом уже заносить? Yeah. А, да. А, на... Здесь кабель можно проталкивать даже после обжатия. А, то есть обжатый то есть, коннектор? Обжатый коннектор ну, готовый пачкор для да, готовый туда походит. Угу. Здесь отверстие виротизируется по крашку резиновой шайбы, точнее это похоже, Резиновая шайба разрезная, а, то есть в принципе это можно уже на кадры почкор одевать. Угу. Вот, здесь отверстия достаточно для того, чтобы режиссер опять в разъем прошел. Ну и опять же, то есть кронштейн является сквозным, то есть по сути кабель он, вот, кронштейн и уже потом непосредственно. Ну это получается такой. Верхний ценовой диапазон, ну а не самая дешевая, камера около 10-11 тысяч например, приблизительно. Понятное дело, что когда появляется какой-то новый продукт, да, то есть там в сегменте, соответственно, идет мониторинг конкурентов. Но опять же, то есть, Максим правильно сказал, при построении то есть, ценовой политики мы сравнивали наиболее как бы, известные бренды среди, то есть, IP, ну, среди тех организаций, IP, это был Beoward, это был HIC, это был RVI, а, еще не помню сейчас точно кто, но а, вот в большинстве своем вот именно моделей, которые бы по характеристикам были аналогичны, то есть нашему городу, это было у HIC, то есть у Beoward было там порядка, наверное, 4 или 5 моделей, вот, а, как бы, а с хиком, естественно, больше. И ну, по крайней мере по ценовому сегменту мы старались сделать его ниже, то есть того же самого хика. Единственное, конечно, там а, были моменты, когда там ну, дорогой привоз получился, тогда где-то там на уровне хика, ну, либо там чуть лучше уже mm -hmm. получалось. Вот, так как бы. Можно ну, еще один вопрос технический задан, просто самому очень интересно. Там вот э, сенсор по чувствительности он будет соответствовать вот хорошим камерам G-TECH, 1600 DM, которые там в темноте себя очень хорошо чувствуют. Ну, общем, да. там, все это там, ну, вот. тут, в общем-то, по чувствительности, это сенсор даже будет получше, потому что, во-первых, скажем так, там используется сенсор, с размером ячейки уже больше, ну, то есть светочувствительный ну, элемент минимальный больше чем из CD. Поэтому, собственно говоря, и свет... чувствительность будет выше блюкса. Света накопления? А, да, ESS поддерживается. В линейке камер все, линейки, все камеры линейки АК поддерживают накопление, широкий динамический диапазон. А, что еще есть функции? Ну и остальные функции я уже не говорю про такие, как, скажем. Ну, отрегулировка усиления, от встречи встречи засветки и прочее. А регистратор, вот, он будет 5 мегапикселей писать, вообще вот, с камерой да. То есть, То есть. я Да, пикселей. Регистратор до 3 мегапикселей да. соврал. То есть камеры есть пятерки, да? да? Камера пятерки, регистратор пик. Ну, при этом в любом случае, вот эта камера, у нас я понимаю, с этой чувствительной сенсором, она в темноте будет достаточно хорошо работать, будет хороший результат ну, давать. Дело, тут даже обычно сенсор сенсор но тут еще кроме сенсора есть и всевозможные там, алгоритмы обработки и прочее, которые влияют, и всевозможные стройки камеры, которые в итоге влияют на результирующую картину. Ну, у нас просто вот есть заказчик, у них поле в поле охраняет ну, металл и камера стоит у них без ЭК-подсветки вообще, Она у них давно уже стоит, там наверное. И она у них в поле смотрит. И, в принципе, ночью даже в полной темноте там хорошая четкая картинка. Да, Есть, опять там опять же может, может быть включено накопление. Например, накопление, например, конечно, по полной программе плане, да. Есть там с выдержкой проблемы, какие то, -то смазывается. В любом случае при любом накоплении будет смазываться. Но ну, картинка достаточно хорошая. еще и... да, По ценникам, по, по ценникам. прайс э, разошлен. Mm -hmm. вот, вот прям сразу быстро не обещать, завтра, после завтра до конца недели прайсы будут в почте. Наш да, новый. Я там. там колонки, в принципе, они все стандартные. Mm -hmm. Вот их э, производитель предоставляет.